Друзья, всем привет! Сегодня будет такое маленькое, небольшое видео. То, что мы есть, то, что мы никуда не потерялись. Ребят, поймите работы, работы хватает. А сейчас, ну, не то что сейчас, да, тема такая, то что а, актуальная тема для авторынка зеленый угол: то что цены поднялись, доллар подскочил, машин нету, машины все повыгребали, остали, остался один хлам. Ребят, ничего подобного, вот находимся с вами на самой первой стоянке на въезде на авторынок Зеленый угол. Посмотрите, вот как стояли машины. Так и стоят. Понятно, то, что они а, меняются, что-то уезжает, что-то заезжает. Как бы заездов новых автомобилей на рынок мало сейчас. Цена будет совсем другая. Вот сегодня просто покажу вам несколько автомобилей. Кстати, сегодня будет интересное видео. А, будет топлечок. И не просто топлечок по пороге, а прям реальный топлечок. Поедем его сегодня забирать. Вот. И заберем замечательный автомобиль точнее мы его уже забираем ну как видели да как видели автомобили автомобили есть это только первая стоянка забираем замечательный автомобиль это toyota corolla Fielder 4 ВД, д автомобиль едет на сахалин в зиму вот соответственно туда нужен автомобиль 4 в это был не автоподбор это был просто поиск автомобиля а наш подписчик Тут, наверное, 5 автомобилей мы ему посмотрели. Он выбирал между фитов, между фитов и между филдеров. Посмотрите, состояние автомобиля по низу для автомобиля 4ВД. Автомобиль с настоящим аукционным листом. Да, у него есть подкрасы. Идет подкрас передней правой двери. Идет замена переднего правого крыла. Он без литья, на неплохой на летней резине. Пробег не помню, сейчас нужно будет посмотреть. По статистике пробег даже не по статистике а по родному аукционному листу когда мы пришли на проверку автомобиля вот этот аукционный лист телефон видите он блин он разрывается постоянно вот этот аукционный лист кстати ребят что касается телефона да то есть некоторые обижаются не уделяете времени отвечаете на звонки вот вы поймите многие где видео, снимайте видео, мы не можем просто, понимаете, мы не можем разорваться. То есть идет процесс, идет работа, мы смотрим автомобиль. И вот человек начинает звонить и рассказывает там про жизнь, про, про свою, там еще про что-то. Ребят, звоните по делу. Лучше, конечно, пишите по WhatsApp, пишите сообщения, пишите голосовые сообщения. По возможности всем будем отвечать. То есть, в принципе, там ни одна смс-ка не отвечено, не будет. Итак, автомобиль 4 балла, CC. Как я вам и сказал, замена переднего правого крыла. Видите, да? 2 XA стоит. И W1. Покраска передней правой двери. Черный салон, но не в принципе все на черном салоне. Мультимедиа. Печка работает. Дворники работают. Гудок работает. Бензина нет. Пробег 74 тысячи. Зеркала складываются. Кстати, туманочки устанавливали уже здесь. Корректор фар вариатор отключения антибукса сейчас повезем данный автомобиль в транспортную компанию так ладно выезжаем со авторынка выезжаем со авторынка ну, вот как бы вот эта стояночка да она поделена на две части сейчас вы увидите первую часть этой стоянки то что машины они тоже есть никуда не, не делись все, спасибо до свидания ну и вот видите вот о чем я вам и говорю поэтому а, не надо слушать того не надо верить там в недостоверную информацию то что на авторынке зеленый угол машин нету знаете чего здесь нету здесь нет дорог То есть.. М -м, короче говоря полноценный обзорчик такой прям хорошенько с вами походим по авторынку посмотрим автомобили сколько они стоят по цене наверное мы сделаем это в четверг дорог у нас нету покажем дорогу то есть сошел снег так ребята дайте проехать а. А, сошел снег сошел снег и со снегом сошел вместе асфальт вот добрый человек пропустил видите да что у нас тут творится на въезде в общем сделаем такой говорю полноценный полноценный обзорчик ну о филдере что вам еще рассказать бензина нету говорил сейчас нужно будет ехать на заправку заправлять автомобиль по подвесочке мы на автомобиле катались вопросов здесь нету Камера заднего вида есть все что должно работать в автомобиле полностью все работает значит пока едем пока едем начали поступать тоже очень много вопросов как оформить автомобиль Справку, счет. Ребята, справки, счет нету. Машину не надо ставить на учет, в плане там делать постановку со снятием. Как это было там, э, ух, камень летел. Вот, короче, от грузовика сейчас отлетел камень. Камень э, вылетел навстречу. Он прям такой булыжник, я не знаю, как блин, с три кулака. Ехала королка старая, и он прям в бампере е. Грузовик остановился, но, ну, видимо, он увидел. Я думаю, там король радиатор пробила, по-любому. А, Итак, значит, нет сейчас постановки со снятием Что, какие документы вы получаете Если автомобиль не проходной э, Идет Понятно, то, что с БГТС, там, ГТД э, Автомобиль привезен на юрлицо У вас идет договор С юрлицом В договоре уже стоит печать Роспись Соответственно в ПТС тоже стоит печать и роспись Договор составили Сели, поехали У вас есть 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет если это автомобиль проходной, то есть он привезен на фис лицо. Также ГТД, там СБ, ГТС, все бумаги. Ну и самое основное, это ПТС, ПТС и все данные продавца. Выписывайте договор, выписывайте договор, и он также действителен в течение 10 дней. То есть машину купили, в течение 10 дней вы должны пройти их осмотр, сделать страховку и поставить автомобиль на учет. Кстати, у нас на улице потеплело, да? заметили то есть солнышко прям тепло стало едем сейчас температура 9 градусов сейчас будем заезжать на заправку ну как бы мы на вот это собрать не заправляемся заправляются в основном на альянсе вот ну просто так для сравнения укажите в комментариях сколько стоит бензин в вашем городе вот допустим заправка октант 98 48 97 95 46 27 92 45 27 диз 50 рублей 17 копеек и напишите какой ну во первых напишите сколько бензин стоит в вашем городе и напишите какой бензин вы заправляете в свои автомобили итак друзья ягодка до да? сегодняшнего видео фонда степ вагон степ вагон автомобиль 2019 года этот топляк мы его выкупили и представляете он ездит по кузову не битой не крашеный идеальный салон дверь задняя идет половинчатая она и вверх и бок открывается на литье на летней резине в хорошей комплектации с идеальным салоном реально с идеальным салоном нету только нету только ковриков в автомобиле заводим Представляете, он даже у нас завелся. Родной монитор, мультируль, круиз-контроль, датчик предстолкновения, пробег. Привет-привет. Посмотрите, какой пробег на данном автомобиле. Топляк. А что такое топляк? Я думаю, все догадались, что такое топляк. Вот. А человек осознанно покупает этот автомобиль вы знаете как все любят говорить топляк топляк топляк да говорит по колеса там притопили вот так вот там по пороге в одном вода в салон не попала сейчас вы на своих экранах видите покуда докуда была вода да ну вот так я думаю нехило да далее значит открываем двери в машине работает все абсолютно все работает В салоне была вода вот здесь то есть позаливала все что есть там проводка какая-то внизу там блоки и так далее и тому подобного посмотрите в каком состоянии салон обычно идешь смотришь эти автомобили сзади все поцарапано там пошарпано. да здесь есть какие-то маленькие нюансы но не глобал нету ковриков ковриков но я думаю коврики можно будет докупить. сзади идет два капитанских кресла двигатель полтора литра turbo давайте посмотрим сколько места но этот автомобиль этот автомобиль любят все я думаю в рекламе он а, не нуждается так сейчас немного отодвинем то есть сзади сзади будет комфортно а, двум взрослым людям да даже такие а, крупной комплекции потому что два капитанские кресла места довольно таки много то есть удобный подлокотник печка Включается подсветочка, регулируются дуйки. Японцы у нас молодцы придумали вместо тонировочки вот такого плана шторочки. То есть солнышко светит, шторку подняли, зафиксировали, все. Очень удобная ручка. Ну и также есть столик, то есть можно в дороге перекусить. Сюда можно поставить как круглые бутылки, так, не знаю, там пачку кефира какую-нибудь квадратную посмотрите значит как я сижу да то есть сижу я реально в развалку у меня ноги никуда не упираются, еще очень много места от моих колен а, до спинки кресла в спинках у нас по два кармашка вот такого плана встроенный. стеклоподъемник это не стеклоподъема стеклоподъемник спрятан у нас вот здесь это блокировка замка ну и также в дверной карте есть еще у нас подстаканник бутылочница вот здесь очень Удобная ручка. Напоминаю, многие спрашивают, как открываются боковые двери электро. Ребят, все очень просто. А, я ее закрыл. Раз, дверь, поехала. За ручку взялись, вышли с автомобиля. Очень удобно. Что касается посадки в автомобиль, тоже. Раз, два, три, буквально пару движений. Все, мы сели, нам удобно, комфортно, мы едем дальше. Итак, третий ряд сидений сейчас у нас сложен. Посмотрите, ну как бы сложен, да, он он прячется в пол, туда, в тазик, в яму, в нишу. Для третьего ряда сидений предусмотрен рычажок, вот он, то есть это рычаг для ноги. Ногой нажали, сидушка у нас отъехала, с третьего ряда мы вылезли. Третий ряд сидений раскладывать с вами не будем, есть у нас обзоры. Так вкратце пробежимся. С правой стороны три подстаканника, с левой стороны два подстаканника, плюс розетка. Также на третий ряд сидений можно заходить, открывая левую створку, левую створку дверки. Вот, давайте еще ну перемотайте, все-таки посмотрите, да, покуда была машина затоплена. Посмотрим подкапотное пространство нового автомобиля. Автомобиль пришел сюда уже подготовленный. Ну в плане подготовлен, так мне немного неудобно. Со слов продавца, он здесь ничего не делал. То есть не чисто он прошел в Японии. Состояние двигателя здесь, друзья, у нас просто, просто все блестит. Состояние понизу. Говорю, вот если не знать, если не знать то, что этот опляк никогда в жизни никто не догадается машина она не аукционная. в статистике вы ее не найдете как бы вы не пытались как бы вы ни старались левая электродверь тоже у нас работает бесключевой доступ сейчас поедем а, сейчас поедем посмотрим как он ведет себя на дороге данный автомобиль с немного по передней части положим. Вот здесь продавец такого вот плана коврики придумал Садится очень удобно в автомобиль, посадка высокая, стеклоподъемщик тоже работает. Мне очень нравится вот это зеркало. Здесь сделано под дерево. Полтора литра 150 лошадиных сил, говорил. Климат-контроль, подстаканник, дуйки. Подсветочка даже горит. Итак, ладно, как видели, да? Как видите, находимся не на авторынке зеленый угол сейчас заплатим за стоянку выйдем и повезем автомобиль в транспортную компанию дворники работают гудок сигнал работает камера заднего вида работает видите она еще даже с траекторией камера заднего вида сейчас проверим как работает круиз-контроль? Поехали. Так, ну что, первое впечатление э, о езде на топлике? Да, я ездил на топликах, но вот чтобы он был утоплен, вот так вот грубо, да, не то что грубо, а глубоко там, высоко, не знаю, там по салону, пол салона было. В один, на таком еще не ездил. Ну, начнем с подвески, да. По подвеске нареканий, естественно, здесь никаких нет, в принципе, и быть не может, потому что пробег на автомобиле, сами видели, да, какой там, 6000, это состояние нового автомобиля. Фары включаются, спидометр работает, жмешь газ автомобиль, ну, он реально едет, то есть 150 был дают о себе знать. Это, конечно, там не турбо автомобиль какой-нибудь, Форестер двухлитровый, да, как у нас. Это мини это здоровый автобус, он тяжелый но все равно полтора литра 150 лошадей как бы нормально ему хватает даже если мы сюда посадим если мы загрузим полный автобус людей там семья дети там собаки коляски автомобиль все равно он он вывезет еще раз повторяюсь работает все что все что должно работать по подвесочке вопросов нету вот по езде тоже то есть его никуда там не тянет я не знаю Да хотя в принципе тапликата тянуть никуда не может с чем вы можете столкнуться да то есть постоянно постоянно люди спрашивают вот покупать топляк или не покупать топляк ребят покупать топляк или не покупать топляк это уже ваше личное решение то есть вы покупаете автомобиль на свой страх и риск что с ним будет дальше никто не знает то есть может быть он все это время отъездит там год два три пять хоть десять лет с ним ничего не будет. А может быть что-нибудь и произойдет? Ну, в первую очередь, что там? Какие-нибудь блоки могут позамыкать? Хотя с другой стороны, ну, нет. Все-таки могут позамыкать, да? А, да те же самые тросики, те же самые электродвери. Это все начнет как-то закисать. Тем более, если не дай бог, там была какая-то соленая вода, датчики. Мы как-то смотрели а, Хаслера. Хаслер был топлечок. Вот, ну, такое тоже не Фила был топлечок. Подключили сканер, выдала ошибку по, я уже не понял, пародиатору по какую-то ошибку выдала. Вот продавец на этом автомобиле ездил уже на протяжении где-то двух месяцев и при нас автомобилем просто задымился, То есть из под капотного пространства пошел дым. Мы были с подписчиком, с покупателем, ну естественно, что я на себя снимаю. Посмотрите на дороге владивостока на наши автомобили. Естественно, он отказался от покупки данного автомобиля, поэтому тут даже не знаю покупается это дело все на свой страх и риск круиз-контроль работает То а сейчас идем с вами на круизе выставили скорость 51 километров в час вот выставили дистанцию но фишка этого круиз-контроля в том то что при скорости я вот сейчас на спидометре не успел посмотреть не помню то ли меньше 30 километров в час то ли меньше 40 километров в час он отключается и все, но ну, естественно ты переходишь в ручной режим управления, да? И вот сейчас мы едем 25 километров в час, я пытаюсь включить круиз, он у меня не включи а вот включился. Да, то есть включается. Получается он а Нога не на тормозе, машина тормозит сама. Все, было 25 километров в час, круиз-контроль у нас отключился. Как бы ладно, сейчас речь идет не о не о том, как работает круиз-контроль на данном автомобиле, а о топлике. Вот. Ну, еще, смотрите, вот еду, да. Не знаю, как работает вот эта вот хондовская система, привыкли мы к Субару. На Субару все ясно и понятно, вот по Хонде сейчас вылетел какой-то, то есть, получается, я а, передо мной машинка вот эта вот Приус притормозил резко, да, или я там быстро поехал, у меня вылетел восклицательный знак. Мол, давай, друг, тормози. Как-то вот ну, непонятно здесь, если честно. На данном ну, автомобиле. А так вопросов нету. То есть все, а, круиз включаю. Вот видите, у меня ползунок. Ползунок. А, 66 набрал, машина сама там возникла. Датчик увидел. Стрёмно работает. Честно, стрёмно. Понятно, то, что круиз-контроль в городе, да, он нафиг не нужен. По трассе им нужно пользоваться. Но все равно по динамике, ну, смотрите прям прям отлично супер вопросов конечно нет кстати в начале видео говорил да про дороги ну посмотрите посмотрите как у нас сошел снег вместе с асфальтом и ребят заодно вот центральная дорога едем у нас ну, в принципе все стоянки по левой стороне по ходу движения будут видны давайте развеем миф авторынок зеленый угол остался без автомобиля смотрите пожалуйста третья стоянка да безусловно машин стало меньше но они есть и остался здесь не один хлам допустим сегодня смотрели сирену 4 балла вопросов нет по машине вица сегодня смотрели да много сегодня машин смотрели хороших таких достойных прям автомобилей. кстати дорогу здесь делали делали по осени деньги собирали у нас кто смотрит наши выпуски построили жилой квартал зеленый угол называют чуть ниже вот постоянно большие грузы ходят ну видит стояночка машины есть поразбивала вот эта жесть вот этого не было вот. вот еще одна стоянка справа у нас стоянки идут вон они машины все стоят Вот это, да, стоянка. Ну реально здесь они машинки, машины плотничком стояли. Вот сейчас сколько, раз, два, три, четыре, четыре ряда стоит. Но есть как бы такая седина. Вот здесь пятачок такой вот. А, сейчас будем проезжать. Я не знаю, видно вам не видно. Я вот из-за дорога еще смотрю. Вот, да? Вот здесь, да. Вот здесь под разгребли машинки Вот прям пустота такая. Вон стоянка. Лучше дорога нам тут под разгребли сделали было бы конечно неплохо то есть рынок живет торговля колесами идет Торговод вот дядя встал зачем то здесь не понять вообще как на таком большом автомобиле рынок живет торговля идет машины есть кредиты вот у нас тут выдают напишите в комментариях как вы относитесь к кредитам ребята тоже торгуют машинами вдоль дороги вот здесь поставили машины а вот здесь лужи постоянно то есть ну мы-то ездим мы-то знаем аккуратненько а кто-нибудь проедет в лужу бац и вот вся машина получается облеплена будет грязью вот еще одна стоянка практически по всему рынку с вами прошли знаю попытаемся вот на следующий обзор может дрон запустить посмотреть сверху рынок еще хотелось бы добавить ну новая машина она есть новая машина вот едем с вами по грунтовке ребят я не знаю ни сверчка ни скрипа ничего нету. то есть никакого звука стука постороннего в салоне идеальная тишина И у меня он куртка бьется по сидушку телефон все он японка говорит пристегни друг ремень все вопросов нету вообще никаких по состоянию именно подвески, да не только подвески по износу кузова по пластику по сиденьям да то есть салон он такой он а, но он но он реально не заезженный то есть по зазорчикам все ровненько стоит просто идеально так ну что автомобиль пригнали в транспортную компанию здесь видите у нас немножко грязненько в общем проблем неудобств в дороге он не доставил вопросов по данному автомобилю нету за исключением того, что он топляк как он поведет себя дальше никому не понять никто не знает вот до сюда напоминаю был подтоплен автомобиль в общем покупая топляк это свой на свой страх и риск вот ну ребята на сегодня все всем пока не забываем подписаться на наш канал не забываем поддержать нас комментарием мы никуда не пропадаем просто Просто народ сошел с ума, раскупает все автомобили. Скоро будет видео, полноценное видео.